НЕВИДИМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ С НАМИ Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Видеофантазия и приглашаем на премьеру видео. Эти насекомые вредители живут рядом с нами, в наших домах, делят с нами постель и пищу. Они вселяются, не спрашивая нашего разрешения и чувствуют себя вполне комфортно. Поначалу мы просто не замечаем их появления, потому что разглядеть их невооруженным глазом непросто, а иногда невозможно. Так кто живет рядом с нами, То эти невидимые твари, несущие нам неприятности, а то и угрозу здоровья? Клопы Если проснувшись утром вы заметили на коже многочисленные мелкие ранки, которые постоянно чешутся, возможно в доме появились клопы. Сегодня они редкость в наших домах. Но если вы их подцепили где-нибудь в гостинице или в гостях, берегитесь. Хлопы питаются исключительно кровью человека и животных, к которому они подбираются ночью. Вывести их очень непросто. Пылевые клещи – микроскопические создания, живущие в постелях и питающиеся отмершими частицами кожи и волос. Разглядеть их можно только в микроскоп. По подсчетам врачей, от 18 до 30% людей страдает аллергией на экстременты этих насекомых. Единственное средство борьбы с ними – регулярная и беспощадная стирка, мойка и уборка. Совсем избавиться не получится, но и количество значительно сократится. Мучной клещ – микроскопические полупрозрачные создания, которые невозможно разглядеть без микроскопа. Они заводятся в крупах, муке, сухофруктах. Зараженный продукт начинает покрываться коричневатым налетом и приобретает тошнотворно-сладковатый привкус. Ковровые жучки встречаются не только в домах, но даже в птичьих гнёдрах. Взрослые особи безвредны, они питаются нектаром, а вот их личинки очень прожорливы, они едят практически любую органическую пищу, пожирают домашние растения, точат мебель, уничтожают одежду галицы микроскопические, полупрозрачные, почти незаметные мушки, которые откладывают яйца на листья растений. Их личинки питаются соками растений, из-за чего те болеют и гибнут. Чешуйницы – бескрылые насекомые, которые не любят свет и обожают сырость, поэтому проще всего встретить их где-нибудь под ванной или раковиной. Они ведут ночной образ жизни, их соседство не слишком приятно так как они едят все в подряд, от книжного клея до табака. Плесневый клещ Микроскопические существа, паразитирующие на плесени, а значит, в ее отсутствии их можно не опасаться. Сам по себе плесневый клещ не опасен, хотя у некоторых людей продукты их жизнедеятельности вызывают аллергию. Шелковистый притворяшка Маленький жук с золотистой шерсткой, похожий на паука. Его личинка повреждает продукты и материалы растительного и животного происхождения. Амбарный долгоносик предпочитает обитать в амбарах. Они питаются исключительно зерновыми и продуктами из них. Вы можете принести этот тварь домой в пакете неудачной муки, и тогда вашим запасам зерновых быстро придет конец. Растительное для Маленькое зеленое существо